Похоже очень на золотую осень В ней столько же оттенков и цветов На зиму ты похожа, что мне любима тоже Красивая и чистая любовь На зиму ты похожа, что мне любима тоже Красивая и чистая любовь Цветет сирень или падают снега я буду рядом, милая моя Гремит ли молния, гроза небес? Ты помнишь, что я рядом, что я есть Гремит ли молния, гроза небес? Ты помнишь, что я рядом, что я есть пол полно сердце И приоткрыты дверцы Пусть бабочки кружат, цветет земля На лето ты похожа Что мне любима тоже Такая же горячая моя На лето ты похожа Что мне любима тоже Такая же горячая моя Цветет сирень Или падают снега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 Помнишь, что я рядом, что я есть. Гремит ли молния, гроза весь. Ты помнишь, что я рядом, что я есть.